привет мои дорогие с вами снова юрий пузыревский и в этом видео я поделюсь с вами отрезком курса NLP практик в котором я провожу демонстрацию шаблона трансового наведения который называется 54321. 1 в чем смысл этого шаблона смысл шаблона заключается в том что сначала мы делаем 4 визуальных высказывания которые направлены на Привлечение внимания к визуальной модальности. Потом мы делаем одно внушение. Как правило, это внушение на начальном этапе направленное на наведение транса, например, на расслабление. Потом мы делаем четыре аудиальных высказывания и делаем одно внушение. Потом мы делаем четыре кинестетических высказывания и делаем одно внушение. Дальше мы спускаемся вниз по шаблону, делаем соответственно, Три визуальных высказывания, но уже делаем два внушения. Потом делаем три аудиальных высказывания, делаем два внушения. Три кинестетических высказывания, делаем два внушения. Потом, соответственно, спускаемся еще ниже по шаблону. Делаем два визуальных высказывания, делаем уже целых три внушения. Два аудиальных высказывания, делаем три внушения. Два кинестетических высказывания, делаем два внушения, потом делаем одно визуальное высказывание но уже делаем 4 внушения, одно аудиальное но 4 внушения, одно кинестетическое, 4 внушения и дальше мы уже делаем сплошные внушения. Уже на этом этапе человек уже будет в достаточно глубоком трансе и ему можно будет внушать все, что угодно но так как у нас это учебная демонстрация и напоминаю что это отрезок из курса нлп практик девушка попросила чтобы ей в процессе этой демонстрации внушали чувство уверенности и чувство уверенности в собственном успехе поэтому вы можете Смотреть это видео в двух форматах. Первое, ф... Первое, если вам очень важно научиться и посмотреть, как делается это трансовое наведение, тогда вы смотрите видео, наблюдайте за тем, что я говорю, как я говорю, и следите за выполнением шаблона 5.4.3.2.1. Если вам не очень интересна сама технология и как это происходит, но вы просто хотите релаксануть и возможно вам тоже хочется получить больше уверенности в себе и больше уверенности в собственном успехе, тогда вы можете просто представить себя моим клиентам в этой демонстрации и хорошенько релаксануть во время просмотра этого видео. И мне было бы любопытно знать, если вы будете следить за тем, как я выполняю шаблон 5.4.3.2.1. Интересно, сколько раз вы погрузитесь за это видео в транс. Напишите потом в комментариях. Ну а если вы будете просто релаксировать и просто получать удовольствие, то было бы хорошо, если бы вы тоже что-то написали по окончании просмотра этого видео. Итак, поехали! И смотрите, друзья, я сейчас буду именно работать с Яной по шаблону 5.4.3.2.1. Буду наводить на нее транс с помощью этого шаблона. Вы наблюдаете, как я это делаю и а, какие внушения я делаю. И мне интересно знать, кто заметит наибольшее количество внушений из вас. Прям считайте. А внушения я так Нет, Ян. Так, секундочку, я тут что-то сделал себе. Ян, внушения не будут сюрпризом, мы сейчас оговорим. Ну, некоторые внушения будут сюрпризом, так как... А -а -а, сейчас скажу. Так как я делаю... Одну секунду. У меня тут технический лак так как я буду все-таки вам делать какие-то внушения, направленные на то, чтобы вы погружались. А может быть, у вас есть какой-то вопрос, запрос, желание, какой-то ресурс, который вам бы прям вот очень сильно хотелось сейчас усилить. Я буду его использовать для того, чтобы вам его внушать. Да, уверенность в себе в своем успехе. Отлично, хорошо. Уверенность в себе и в своем успехе. Я прям специально дословно записываю, потому что то, как сказала Яна, для нее, у нее там есть какие-то особые смыслы. И мы не будем разбираться, в чем там смысл. Самое главное, чтобы Яна по завершении этой технологии начала ощущать -таки уверенность в себе и в своем успехе. Но а я сейчас, коллеги, вас попрошу, чтобы вы наблюдали вот за какими вещами. Как я подтвержд... ратифицирую, да, подтверждаю минимальные признаки транса Яны. И как я в принципе строю свою речь. Все то, что мы изучали, я сейчас буду использовать. И одновременно с Яной тоже погружусь в это интересное путешествие. Итак, Яна, мне очень приятно вас видеть. И здорово, что вы сейчас э, сидите в своем удобном кресле и смотрите на меня. Я думаю, что вам уже достаточно удобно. И пока вы смотрите на меня, вы можете обратить внимание на то, что за моей спиной есть такая бирюзово-голубая стена. И, может быть, пока вы смотрите на эту бирюзово-голубую стену, вы можете обратить внимание, что я на фоне этой бирюзовой стены достаточно хорошо выгляжу. А по мере того, как вы наблюдаете за тем, как я хорошо выгляжу на фоне этой бирюзовой стены, вы можете заметить то, что в вашем компьютере или если вы смотрите с телефона, есть такой глазок, в котором находится камера. И можете направить свой взгляд именно в нее. А по мере того, как вы смотрите в эту камеру, вы можете уже начать немного расслабляться, и погружаться в это знакомое состояние, продолжая слушать мой голос. А в моем голосе есть разные интонации, и пускай мой голос сопровождает вас. И пока вы слушаете те слова, которые я говорю, вы можете прислушаться к своему собственному, собственному дыханию. А пока вы слушаете свое дыхание, вы можете даже слышать то, как вы почесываете своей рукой свое лицо. И слышать даже свой смех. И начать погружаться в это знакомое состояние еще глубже. И возможно, по мере того, как вы погружаетесь в это состояние еще глубже, ваши глаза начинают смыкаться. И будет здорово, если вы будете стараться держать их открытыми, но также будет здорово, если вы их закроете и обратите внимание на свое тело. И мне любопытно знать, на какую часть вашего тела вы обратите свое внимание в первую очередь. Может быть даже на свой нос, а может быть на руку, которая прикасалась к носу. И по мере того, как вы будете продолжать обращать внимание на ваше тело, я бы хотел, чтобы вы почувствовали, насколько ваше тело сейчас расслаблено. А пока вы пытаетесь почувствовать, насколько ваше тело сейчас расслаблено, да, и все-таки дышать это же здорово, делать глубокие вдохи, продолжать чувствовать свое тело и продолжать смотреть на те картинки, которые возможно уже начинают проходить мимо ваших глаз, и возможно вы сейчас увидите мою руку, как она показывает какой-то сигнал. И посмотрите мне прямо в глаза. А пока вы смотрите мне прямо в глаза, вы можете начать погружаться в это знакомое состояние все глубже. И пускай это погружение сопровождается глубокими вдохами. Давайте прямо вместе так. Вот так. Хорошо. И продолжая слушать мой голос, вы можете обратить внимание, что вокруг вас много еще других звуков. И эти звуки очень разные. Может быть вы даже слышите звук тишины. А по мере того, как вы слышите звук тишины, мы можем уже закрыть глаза. Но пока ваши глаза закрыты, вы продолжаете ощущать свое тело. И, возможно, вы чувствуете, как по мере того, как вы набираете в свои легкие воздух, ваш живот начинает немножко надуваться, как в детстве. И любопытно наблюдать за тем, что когда вы вдыхаете, живот надувается, а когда выдыхаете, он немножко сдувается. И пусть ваше тело станет еще более расслабленным. И пускай ваше подсознание начнет работу над вашим запросом. А я вам напомню, что вы хотите обретать уверенность в себе и в своем успехе. И вот сейчас, когда вы уже с закрытыми глазами, я попрошу вас обратить внимание на то, что ваши веки вам рисуют с обратной стороны. И ваши веки могут вам рисовать какие-то узоры, но это не всегда так. Они могут вам рисовать какой-то цвет, возможно, оранжевый или черный. И вы можете попросить свое бессознательное уже начать ту работу, ради которой мы с вами погружаемся в это состояние. И пускай к вам приходит уверенность в себе и в своем успехе. И вы погружаетесь еще глубже в это знакомое вам состояние. Вот так. И продолжая слышать мой голос, вы можете обратить внимание, что внутри вас тоже есть звуки. Продолжая усиливать вашу уверенность, и веру в собственный успех вы можете расслабляться еще больше. И пока проходит это расслабление, и вера в вашу уверенность и успех крепнет, вы можете обратить на то внимание, как сейчас ваша спина прикасается к спинке стула. А может быть вы обратите внимание, на те ощущения, которые находятся на кончиках пальцев рук. Окей. И пока вы чувствуете те ощущения, которые находятся на кончиках пальцев рук, ваша уверенность в себе начинает расти все выше, больше. Да, вот так. Обычно когда... К нам прибывает уверенность, мы делаем глубокие вдохи, чтобы наполниться ей. И ваша вера, ваш собственный успех начинает еще больше возрастать. И возможно вы уже видите какие-то картинки. А пока вы наблюдаете за тем сюжетом, который разворачивается перед вашим внутренним взором, вы можете расслабляться еще больше, но вы понимаете, что чем больше вы расслабляетесь, ваша уверенность в себе становится сильнее. И чем больше вы погружаетесь в этот транс, тем лучше ваше бессознательное начинает ту невидимую работу, которая придает вам веру в себя и в собственный успех. И обратите внимание, что мой голос лишь только сопровождает вас. И иногда во время транса нам хочется пошевелить губами, и это тоже нормально. И продолжая слушать мой голос, вы можете наполняться этим чувством уверенности с каждым глубоким вдохом. Давайте попробуем вместе. так. Ваша уверенность растет, и вы понимаете, что ваш успех становится крепче, сильнее, и вы можете обратить внимание на ощущения в вашем теле, может быть, в кончиках пяток, это было бы любопытно. И продолжая это путешествие, вы можете Расслабляться все дальше. И обратите внимание, что с каждым моим словом ваша уверенность начинает нарастать. И вы уже начинаете осознавать свой успех. И продолжая это путешествие, вы чувствуете энергию которая приходит, а ваше бессознательное продолжает ту невидимую работу, которая помогает вам становиться все более уверенной и верить в свои собственные силы. И вы даже можете сейчас проговорить своим внутренним голосом какую-то фразу. Вот так. Которая будет являться символом вашей уверенности в себе и в собственных силах. И в следующий раз, когда вам понадобится уверенность, вы будете повторять эту фразу и будете моментально восполняться этим ресурсом. Окей. Okay. И любопытно наблюдать, что... Звонит какой-то маленький звоночек, как колокольчик. И он появился не просто так. Наверное, это сигнал вашему подсознанию о том, что вы полны тех ресурсов, которые вам необходимы, чтобы поднять уверенность в себе и веру в свой успех. Окей. И по мере того, как вы наполнитесь уверенностью и верой в свой успех, я начну обратный отсчет, начну с 5. И когда я насчитаю от 5 до 1, на цифре 1 можно будет открыть глаза и возвратиться сюда. 5. И ваша уверенность возрастает. 4. И ваша сила в собственный успех становится еще больше. 3. И ваше тело наполняется энергией. 2. И к вам приходит легкость. Один. Можно медленно открывать глаза. Возвращаться в это пространство. Потихонечку приходить в себя. Привет. Привет. Уверенная Яна. И пока Яна возвращается в это пространство приятными ощущениями. Я бы хотел, чтобы вы поделились какой-то обратной связи, как это было для вас. Все отъехали, похоже. Мы сейчас всех вернем. Возвращайтесь к нам. Не знаю, мне очень понравилось такой голос, знаете. Не знаю, я спать не хотела, но у меня какие-то такие чуть ли не какие-то фантазии пошли. Вообще интересно. Да, фразу. Мне кажется, все зависит еще от голоса, да? Ну, у каждого человека индивидуальность своя, и у каждого человека голос на самом деле классный хотелось бы сейчас пообщаться с яной то что сказала халила да транс он имеет на самом деле такой вот полевой групповой некий эффект когда кто-то наводит на кого-то транс а все остальные тоже почему-то начинают погружаться в транс это необъяснимый какой-то такой феномен но такое происходит Ян, ты вернулась или вернулась да, отлично, Можешь да. поделиться, где ты побывала, что ты повидала и что с тобой сейчас происходит? Ну, я вначале следила за твоими словами, угу. но потом, я, естественно, уже потеряла вообще все слова. Ну, и у меня было куча всяких разных картинок, что я там, ну, такие, знаешь, классические образы уверенности, что я стою на горе. Там вокруг меня со мной войско или как-то, ну, много людей, которые меня поддерживают. Потом они меня все начали обнимать. Ну, такое, знаешь, потом, под конец, в детстве такие сны снятся, когда летаешь. Вот потом я начала летать уже. Я летала, летала, там еще куча народа тоже летала. Все светилось. Ну, такое прям. Ну, круто. Угу. И а... там я уже слос не помню твоих, что ты говорил, я не, ну, не помню. Угу. А скажи, пожалуйста, как ты сейчас себя чувствуешь в плане твоей уверенности? А сейчас супер. У меня уже парочку, пока я приходила в себя, пришло парочку идей, что, что я хочу сделать. Прямо сейчас. Хорошо. Еще такой вопрос к тебе. как ты думаешь, сколько это все заняло времени? А... 20-30 минут, наверное, так? Ну, ты сейчас посматриваешь на часы? Нет, нет, я не, не смотрю специально. Ребят, а кто-нибудь засекал? Потому что я сам потерял время. А, да, где-то минут 15. Угу. Примерно. Может, 10 минут. 21 минут 5, где-то без минут. Наверное, начали. Угу. Не-не, ну, не, ну, чуть и... больше, может. Ну, ну около 15, 15 вот что-то такое, да-да-да. А кто заметил, как выполнялся шаблон 54321? Я. Yeah. Uh -huh. Сидела, <с, с ручкой записывала. Сначала хотела, да, помечать, но потом кинула эту идею и уже все. Но да, сначала было заметно, а потом уже, ну, понятно, когда уже больше пошло врушения, то там, конечно, и в конце. Навер... Мне кажется, что вы в самом конце сделали очень много внушений. То есть даже не по, не по этой табличке, не по этой табличке, да? То есть не, не по 5, там, в каждой, да? а еще больше, наверное. Сейчас табличке, да? вы видите э, табличку, сейчас поясню, о чем говорит Екатерина. Смотрите, вот э, пока я спускался, первая строка, вторая строка и где-то... Uh, уже начиная с третьей, смотрите, первые две строки я делал внушения, направленные на наведение транса. Что это значит? Я внушал расслабление, я внушал релакс, uh, потом в какой-то момент внушил закрыть глаза. И, в принципе, здесь не важно, закроет глаза человек или не закроет. Мы здесь работаем от клиента. То есть, как он хочет, так и будет. И потом может же возник вопрос, какие визуальные высказывания можно говорить, когда у человека закрыты глаза. И здесь можно говорить любые вещи, которые связаны с визуальным каналом, и пускай человек себе что-то представляет. Очень хорошо работает то, что вам рисуют ваши картинки, которые на обратной стороне века, они очень тоже хорошо работают. Если вы обратили внимание, что уже дальше, когда я спускался по этой модели я начинал делать больше внушений я уже как бы делал вперемешку и внушение направленные на расслабление на, на направленное на то чтобы больше усиливать транс одновременно вы больше расслабляетесь и погружаетесь в это уже знакомое вам состояние и так далее да но одновременно я уже начал встраивать ей то что она просила уверенность в себе и в своем успехе а то что ты говоришь екатерина вот здесь, здесь в пятой строчке, здесь уже идут сплошные внушения. Тут их нельзя как-то выделить, потому что мы между ними не делаем уже никаких вставок. Если вы где-то начнете запутываться, это тоже совершенно нормально. Просто очень важно держать какое-то время структуру. Но там уже в конце, когда вы видите, что человек достаточно глубоко погрузился, вы просто можете продолжать следовать шаблону, но одновременно можете уже делать а, какие-то внушения которые ну, здесь очень важно своему своей интуиции довериться и вспомнить о том о чем вас просил клиент и вот по большому счету мы сейчас я не провели такую а, терапевтическую сессию по работе с бессознательным как а, при приумножить свою уверенность в себе и мне кажется у нас очень даже хорошо Получилось. Я лично кайфанул. Да. Когда вы работаете как оператор, вы тоже погружаетесь в транс. И на самом деле, чем больше вы будете находиться в трансе, смотрите, какие могут быть ошибки, когда вы будете пытаться уловить структуру, вы будете как бы себя выбивать из транса. А когда вы будете себя выбивать из транса, вы одновременно тем самым, ну, вы это будете по метасообщению транслировать в речи. И ну, клиент это тоже может начать выбивать из транса. Поэтому держим в голове шаблон, но понимаем, что мы от него можем отходить. Главное, чтобы это было красиво, чтобы это лилось. Вот как-то так. И мы сейчас сделаем это упражнение. Сделаем его в парах. И я вам настоятельно рекомендую, перед тем, как вы начнете делать само наведение, как оператор, поговорите с клиентом, чего ему не хватает? Что он хочет, чтобы ему внушили? Какую он хочет бессознательную работу проделать над собой, чтобы у него начало что-то лучше получаться? Ну что ж, мои дорогие, сейчас вы уже просмотрели демонстрацию, сейчас вы уже знаете, что трансагипноз это очень полезная штука, и сейчас вы уже восполнились энергией, получили удовольствие, перезагрузились. И что я вам хочу сказать во первых напишите в комментариях что у вас получилось каково это было для вас мне очень интересно а второе хочу вам напомнить что у нас на канале идет розыгрыш чем больше вы комментируете я буду выбирать после того как мы наберем тысячу подписчиков я выберу одного или двух подписчиков которых Пущу на курс NLP Practic Online абсолютно бесплатно. Кстати, уже ведется набор на новый курс, который стартует с 13 июля. Поэтому обязательно делитесь этими видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и да пребудет с нами сила.